Добрый день! Я врач фитотерапевт Борис Качко, и сегодня вы узнаете, чем и кому грозит наш главный кормилец – солнце. Самые главные аккумуляторы солнечной энергии – растения. Именно они наиболее эффективно накапливают энергию солнца и обеспечивают правильное питание энергией солнца всех остальных. А вот когда человек неумеренно находится под солнечными лучами, могут быть как ближайшие, так и отдаленные серьезные последствия. Чем опасно солнечное облучение, кроме как источник тепла, Солнце еще и источник опасного ультрафиолета, который способен проникать сквозь кожу и вызывать ее воспаление. Покраснение кожи дерматит индикатор реакции вашей кожи. Собрав резервы кожи, вырабатывает защитный пигмент меланин, который делает следующую солнечную ванну более безопасной. Когда опаснее солнечной ванны, когда солнце находится в зените, или вы загораете ближе к экватору, или в горах на снегу, или отдыхаете в экологически чистом регионе планет. В любом случае. Чем тоньше и прозрачнее слой атмосферы, тем больше опасного солнечного излучения вам достается. Кому опаснее солнечная радиация, чем светлее кожа и волосы, тем больше вреда может принести солнечная ванна. Поэтому брюнетом брюнетам солнце относится ласковее, чем к блондинам. А также не следует увлекаться солнечными ваннами при витилиго. Защиты у вас нет. Некоторые пряности, такие как укроп, петрушка, сельдерей, усиливают чувствительность вашего организма к солнечной радиации. И к другим источникам радиации также. Именно поэтому, если они вдруг оказались в питании, солнечные ванны безопаснее принимать в густой тени деревьев и в хорошей одежде. Насколько спасают ситуацию защитные средства? Увы, защитные средства уменьшают реакцию вашей кожи на облучение. Явление дерматита уменьшают, а действия собственного облучения не защищают. Потому риск меланомы они не снижают, хоть и позволяют без солнечных ожогов загорать в летний зной. Теперь вы знаете, как правильно загорать летом и не пострадать как в ближайшей, так и отдаленной перспективе. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.